Внимание, данное видео можно заряжать, но что непонятно для тебя, по школе еще такая ирония, так что лучше закрывало сразу приятно просмотреть. И... Надо было их снять. Ну. Давай что-нибудь, вот что найдем с того, заснимем. У меня как раз в рюкзаке есть много всякой всячины. Привет, друзья! Товарищи и подписчики данного канала. Привет. В этом видео мы хотим вам продемонстрировать, как можно с помощью простых вещей, вещей. упростить вашу жизнь. жизнь. Павел, ваш выход. Итак, слово лайфхак. Лайфхак перевод. Согласно источнику, РФ. Лайфхак – хитрая уловка, позволяющая улучшить качество жизни, решить часто возникающую проблему и приспособиться к нестандартным условиям. Да. Так вот этим мы сейчас и займемся. Поехали. Есть. Поехали. Поехали. Первый лайфхак. Для этого нам понадобится скотч. О! Штучка от монопода. Вот. О! Ну и эта штука. Итак. Если у вас нет экшен камеры, то вы можете совместить вот эти две полезные вещи для жизни, и у вас получится отличное крепление на голову. Итак, приступим. ту ту туту. -ту -ту -ту. С помощью. А, можешь получить? С помощью этого действительно чудо приспособления можно вытворять паркур. Павел, продемонстрируйте. Можно снимать обзоры еды настоящей. Вкусно. Ну вот и все. На этом первый лайфхак подходит к концу. Переходим к ко... переходим ко второму Let's Heart. Наверняка у каждого юзера интернета есть в шкафу коробка от старого телефона отойди блять и наверняка у каждого пользователя внутри лежат такие наушники на меня, блядь. которые мы сегодня применим. Ну вот мы и распаковали наши наушники. От них нам понадобится только вот эта вот штучка. Да. Вот такой вот лайфхак у нас получился Если вы что-то ищете в шкафу, вы можете просто подсветить и спокойно найти то, что вам нужно Все подсвечиваю и вижу, что у меня в шкафу Ну вот, это то, и что есть. я искал Мне нужен был фонарик, вот я его нашел Вот такой вот здоровский козырьный лайфхак получился у нас сегодня за три минуты Но для следующего лайфхака нам понадобится ваше мобильное устройство и наш код пуки. Для следующего лайфхака нам нужен бампер от телефона и наш код пуки. Тайничок. Ваши родственники постоянно кардут у вас по Не беда. Тайничок. Вот что вам нужно. Берете микрофон отца. Откручивайте верхнюю часть микрофона. Сейчас. Час, когда зажигаются свечи. В каждом доме и в каждом окне. Это пришел праздничный вечер. Вот. Вот мы открутили. Теперь берете мячик. Аккуратно засовывайте его, придерживая большим пальцем указательной руки. И засовывать его вот так вот. Это пришел. Новый год. Вот и все. Можете петь спокойно и не волноваться в своем шарике. Ведь он спрятан в тайничок. Если у вас осталась э, упаковка из-под жидкости для вейп-машинки, не расстраивайтесь. Можно налить туда воды и разыграть вашего друга. И он будет думать, ну, блин, что блин, это блин, жижа. Блин, блин. Ну и завершающий на сегодня лайфхак. Для этого лайффака нам понадобится батарейка и провод для телефона. Отрезаем кусочек скотча от изоленты, приматываем батарейку. USB входу, так как показано на видео. Так вставляем в телефон. О, он действительно работает, зарядка пошла. На Вы не поверите, друзья, но зарядка работает. Ты мне не доверяешь? Нет. Но ты покажешь? Телефон успешно заряжается. Пусть на лицах улыбка и в юга, но даже они улыбаются мне. Приключения сказ